Всем большой привет! Сегодня будем делать домашнюю тушенку по самому простому рецепту. Нам не понадобится ни автоклав, ни духовка. Достаточно иметь кастрюлю с толстыми стенками и любой источник огня. Первым делом режем мясо крупными кусками.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 Ближе к окончанию готовки стерилизуем банки и крышки. Я банки ставлю вверх дном на решетку, после чего включаю духовку на 100 градусов и оставляю их там до полного высыхания, минут на 10. Крышки заливаю крутым кипятком, выдерживаю 3-5 минут, после чего просушиваю бумажными полотенцами.